Мои любимые подписчики, с вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. И для вас самый точный энерговибрационный прогноз для близнецов. И начать я хочу даже не с прогноза, а напомнить, что мы входим в коридор затмений. В коридор возможностей из 31 января у нас будет первое затмение, 15 февраля у нас будет второе затмение, и продлится этот коридор практически до конца февраля как воспользоваться максимально этими днями, потому что они несут огромное количество возможностей. Об этом мы записали видео для вас, и была живая встреча открытая. Если вдруг вы не смогли ее посетить, обязательно посмотрите, там очень много рекомендаций прям по каждому знаку зодиака и в целом. Чтобы увидеть это видео, вам необходимо перейти на наш канал в YouTube. Если вы смотрите нас сейчас в соцсетях, нажмите на видео в правый нижний угол вы увидите там значок youtube вы попадаете на наш канал во-первых обязательно надо подписаться на канал и включить колокольчик чтобы появлялись оповещения о новом видео второе под этим видео вы найдете описание все ссылочки и там вы найдете много полезных и подарков для вас и там есть энерговибрационная практика в подарок которая она возлюбленная просто нашими студентами нашими подписчиками это практика быстрые деньги пожалуйста используйте и конечно же там для вас книга для работы с подсознанием информация о том как провести время затмений как ко мне в принципе пришли энерговибрационные практики и конечно же сами энерговибрационные сеансы и практики пожалуйста используйте возможности все делаем максимально для вас сейчас конечно же прогноз близнецов на этой неделе ожидает ну, не очень легкая неделя в принципе вы знаете она Достаточно интересная неделя будет для всех практически знаков зодиака, потому что затмения и будут какие-то вот шероховатости. И для близнецов на этой неделе рекомендуется прежде всего позаботиться о своем здоровье. Вот это будет наиболее уязвимая тема для вас. Трудности и большие нагрузки на работе могут спровоцировать у вас состояние переутомления, могут быть скачки артериального Давление или иные осложнения, я бы рекомендовала попить какие-то травки, может быть, чаи, может быть, ну, даже какие-то добавочки, да, которые будут стабилизировать давление и в целом сердечно-сосудистую систему. И как бы ни складывались ситуации с текущими делами на работе, прежде всего старайтесь не допускать больших перегрузок. Ну, мы же говорим о любви себе, работа есть работа, но здоровье это у нас одно, правда, дорогие. А вот для того, чтобы распределить равномернее нагрузку, делая регулярные паузы для отдыха и восстановления сил, предпочтите что-то, какие-то паузы, независимо ни от чего, обязательно вовремя ложитесь спать и лучше Раньше лягте и раньше проснитесь и доделайте ту работу, которую вы хотели доделать для дома, потому что для вас на этой неделе очень-очень важно будет ложиться не, ну вот, ну не позже 11, лучше часам к 10. Также старайтесь по мере возможности не браться за ту работу, в которой у вас или недостаточно опыта, и, или может не хватить квалификации, либо в принципе какую-то работу сверх нормы. Вместе с тем это будет очень благоприятное время для ваших партнерских отношений. Здесь уж мы сейчас подробнее поговорим о любви. И при необходимости вы можете часть своих обязанностей, например, делегировать партнеру. Это будет воспринято вашим партнером вполне адекватно. Разделите с ним, например, приготовление ужина, либо поход в магазин или еще какие-то домашние обязанности. И, кстати, о любви на эту неделю для близнецов. Вот влюбленным близнецам стоит придержать пыл до середины недели. Именно в это время откроется буквально прямой путь к личному вашему счастью. Вы легко поладитесь с тем или с той, кто вам нравится, так как будете буквально родственными душами. Не станет... Какой-то помех и расстояние, если вы находитесь на расстоянии друг от друга. Но увидеть партнера будет достаточно нелегко. Он может оказаться еще большим энтузиастом, чем вы. И, например, убедить его поехать куда-то или к чем-то удивить партнера вам будет трудновато. Живите в динамике это время. Сплочению или судьбоносной встречи поможет любое совершенно движение, любое передвижение, любые действия. Это может быть пут... деловое путешествие, это может быть развлечение, спорт, активный отпуск и так далее, и так далее. И самые удачные для этого дни 31 января, это буквально, возможно, судьбоносная встреча, а также 1 и 4 февраля. Что же касается финансов и карьеры более детально? У близнецов наиболее прибыльной работой на этой неделе может стать предоставление услуг клиентам. Вам будут попадаться вполне платежеспособные клиенты, которые будут делать достаточно крупные заказы и сполна расплачиваться за уже выполненную работу. Также это хорошее время для любого партнерского сотрудничества. А вот в трудовом коллективе у вас могут быть сложности во взаимоотношениях. Не исключено, что на вас попытаются взвалить чужие обязанности, но помним про здоровье и не берем лишнего. Также характер работы не, может оказаться сложнее того, к которому вы привыкли, и вам может не хватить квалификации или времени, и опять-таки это все отразится на здоровье. Еще раз напоминаю, мои родные, что я давала прямо детальный прогноз на время затмения, на время коридора затмений. это практически по конец, до конца февраля, и там информация, рекомендации детальные, подробные для каждого знака зодиака. Переходите на наш канал, под видео смотрите ссылочки на записи и желаем вам стать еще более счастливыми. Мы благодарим вас также за лайки, которые вы ставите. Нам приятно, что вам полезно то, что мы делаем. И, конечно же, мы будем продолжать наши прогнозы. Ставьте лайки, это ваша обратная связь. Делитесь максимально со своими друзьями, нажимая на репост, поделиться с друзьями, нажимая на все кнопочки соцсетей на нашем канале, так большее количество людей станет еще более счастливыми. И нам с вами жить станет еще лучше, потому что в мире счастливых людей жить интереснее, согласны? На ну что, мои родные, с вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. До новых встреч. Пока-пока!